Mm-hmm. Вот давай выберем для с, с тобой промежуток. Такой очень интересный промежуток. Сейчас я тебе его открою. Так, вот, вот этот участок. Как мы это сделаем? Мы заходим сюда. Вот сюда. Вот, да, у нас есть Smart Tape. Открываем ленту. Так, отлично. Теперь опять заходим сюда. И мы видим historical mode. То есть выделяем исторический элемент, да, то есть по барам, и, например, берем какой-то выборочный участок. Ну, давай выберем вот этот участок, просто каких-то два бара, 30-минутных. Мы сейчас с тобой рассмотрим механику. Механику, которая даст нам возможность понять суть открытого интереса, который предоставляет бирже ММВБ. Единственное, что я сейчас сделаю для простоты – Здесь есть параметры. Я загружу просто стандартный шаблон. У меня тут есть шаблоны, достаточно очень такие, емкие, хорошие, удобные, которые мне, которые мне помогают. Опа, есть. Шаблон загрузился. Сейчас еще открою одну минуту. Фильтры. Алерты. Все есть. Все установлено. Хорошо. И колонки. Открытый интерес. Смотрим. Ой. Опа. Есть. Открытый интерес. Это так больше лучше видно. Смотри, у нас есть выделение. Два бара по 30 минут я того, один час. Здесь что ты видишь? Сразу по ленте. Сразу тебе бросается в глаза. Рыночные сделки, которые проходит. Да? Дальше ты видишь, естественно, лимитный арди... стакан. Ну, непосредственно виды АСКи по стакану, лимитные ордера. Ну, размер ММВБ не дает, к сожалению. Мы не можем видеть э, размер лимитных заявок. Это недостаток, это большой минус. Но здесь видишь открытый интерес. Вот он, видишь, вот эти цифры. И теперь разбираем, в частности, что мы здесь наблюдаем. Ну, давай, например, возьмем, пусть будет вот этот участок, от двух контрактов до одного контракта, агрегированная сделка, которая прошла за единицу времени, да? видишь единицу времени, то есть это агрегированная сделка, и открытый интерес. И теперь внимание, если тебе очень хорошо видно, присмотрись, пожалуйста. Видишь, как меняется открытый интерес. Здесь в самом начале было 435, 944, и потом пошло, пошло изменение открытого интереса, уменьшение. Обрати внимание, открытый интерес уменьшался и... На момент завершения исполнения агрегированной сделки, открытый интерес уже составлял 435 898. Правда, интересно? Да. Теперь мы выясним с тобой, что это значит. Немножко теория. Открытый интерес, как ты сам понимаешь, это рыночные данные, которые дают возможность знать основную вещь. Это то, что у нас есть участник рынка, который зашел в позицию в одну сторону, есть участник рынка, который зашел в позицию в другую сторону. То есть при таком условии открытый интерес, что будет делать правильно, он будет расти. Если у нас открытый интерес падает, значит, что мы знаем? Значит, мы прекрасно понимаем, что у нас два участника рынка одновременно вышли из позиции. Понятно, да? Я думаю, это очень хорошо и просто. Но когда открытый интерес не меняется, я думаю, что ты прекрасно понимаешь, что значит один участник рынка вышел из позиции, а другой, например, остался или зашел. Правильно? Правильно. То есть открытый интерес в данном случае не изменился, совершенно не изменился. Чаще всего один выходит, другой заходит. И все это происходит, естественно, в моменте, прямо сейчас. Что мы здесь видим непосредственно? в этой агрегации, мы видим падение открытого интереса. Падение открытого интереса. Это значит, что Значит у нас выходит сделки, правильно? Конечно. При этом, обрати внимание, когда мы говорим о ленте, это значит о том, что мы прекрасно понимаем, что это рыночные сделки, которые проходят непосредственно по рынку, то, что мы получаем. То есть рыночные сделки, так как здесь нет лимитных ордеров, нет лимитных э, сделок по лимитным заявкам, естественно, мы их здесь не видим, но мы прекрасно понимаем, что лимитная заявка была исполнена, правильно? Правильно. А если она была исполнена, значит, она была исполнена каким размером? Я думаю, что здесь несложно догадаться, что общая сумма исполнения этой лимитной заявки составляет сумме, равна сумме вот этих вот рыночных ордеров, правильно? То есть, когда мы все это суммируем, мы прекрасно понимаем, какой общий размер лимитной заявки был исполнен непосредственно по данной цене за единицу времени. В данном случае. Поэтому сделка называется агрегированная. То есть вот эти все участники, это могут быть разные участники по рыночным сделкам. Много-много разных. Да? Что они там делали, мы не знаем. Но сам факт. Эти участники рынка закрывали свою позицию. А теперь внимание. давайте посмотрим детализировано. Мы выбрали этот участок. И посмотрим, что это у нас была за цена. Цена у нас это была 126-180, да? найдем 126 180 сейчас это где-то у нас здесь где-то где-то где здесь 126 100, вот вот где-то здесь вот на этом участке где-то здесь на самом деле прошла вот эта агрегированная сделка 126 180 да вот где-то здесь на этом участке прошла где-то агрегированная сделка такая слабенькая когда в тот момент когда цена шла вниз да шла вниз и в этот момент произошло Падение открытого интереса. Сразу, сразу мы берем во внимание что? Первое, мы уже знаем, что такое открытый интерес, когда он падает. Это значит, два участника рынка да, закрывают свои позиции. Верно? Итак, значит, один закрыл свою позицию, получил прибыль. Правильно? Конечно. А кто-то второй закрыл свою позицию и получил убыток. Верно? Конечно верно. То есть мы сейчас с тобой уже зацепили важный элемент. Один закрывает свою позицию по прибыли, а другой закрывает свою позицию по убытку. А теперь внимательно обрати э, свое внимание на ленту, и ты увидишь, что все сделки, которые здесь по ленте прошли, агрегирована сделка по бедам. То есть это сделки рыночные по бедам в шорт. И все они прошли на даунтиках. Обрати внимание, даунтики, да? первый тик, потом второй пошел тик, третий, четвертый, то есть фактически, пока цена шла вниз, агрегированная сделка да? исполнялась за, буквально за долю секунды, за долю миллисекунды, да? прошла буквально несколько тиков, отработала всех участников, которые стояли по бедам в шорт. То есть что значит по бедам в шорт стояли? Это значит, они поставили селл-стопы. То есть заранее участники рынка установили где-то в пределах, начиная от 126-190 до 126-180, поставили рыночные ордера sell стоп Для чего? Для того, чтобы встать в шорт, на пробой. Верно? Что это за ордера это могут быть? Это могут быть ордера стоп-лоссы. Могут быть эти ордера стоп быть. Конечно. На рынке, как мы знаем с тобой, прекрасно это знаем, когда мы торгуем, мы можем выставлять стоп-лоссы, но как? Только с помощью обратных ордеров, никак иначе. У нас нет такой функции, например, поставить стоп-лосс, э, используя какую-то там другую стороннюю платформу, которую мы знаем с тобой. Да? Такого нету. Нам нужно поставить обратный ордер. И эти обратные ордера есть ничто броды, как обратная рыночная заявка. Поэтому в данной ситуации мы с тобой наблюдаем интересную ситуацию, что у нас есть сел стоп ордера, которые были поставлены по определенной цене, да? которые были отработаны, всем скопом сразу за единицу времени, то есть какой-то участник рынка видит, что там стоит, извините, толпа, ну я так условно выражаюсь, толпа, да, большое количество рыночных заявок в шорт, он выставляет свою лимитную заявку, соответственно, в лонг, да, согласитесь. Для чего? Ну, наверное, в данном примере мы очень четко понимаем для того, чтобы что сделать, чтобы закрыть свою шортовую позицию в прибыли. То есть он получает прибыль за счет своей лимитной заявки. И мы таким образом прекрасно понимаем, что открытый интерес, который мы здесь с тобой наблюдаем, его падение по ленте от этой циферки к этой циферке, мы прекрасно с тобой понимаем, что да, на этом уровне, на этом ценовом участке вот эти все участники рынка, которые выставили свои заранее сел стопы получили убытки в прямом смысле слова. Это чистейшие убытки. И кто-то закрыл прибыль, в данном случае с помощью лимитной заявки. Что теперь дает тебе эта информация? Ты четко понимаешь, что здесь ценовой уровень, где кто-то получил прибыль. Мы его вот сейчас, кстати, этот ценовой уровень отметим. Вот он, у нас получается 128, 180. Да? Я его вот сейчас вот здесь вот, 160, да, вот 180, 160, 108, О, вот здесь вот, да. Вот на этом участке. То есть кто-то получил Убыток, как кто-то получил прибыль. Замечательно, просто великолепно. Все счастливы, все довольны. Теперь, что я не сказал по поводу открытого интереса еще? Дело в том, что когда речь идет про открытый интерес и по данным, мы имеем в виду что? Когда мы видим циферку изменения контракта, вот, например, давай я тебе сейчас покажу. Вот, например, здесь прошло... Uh, так, где у нас тут прошло? Прошло, прошло, прошло, прошло, прошло, прошло. Ну так, если детализировать, детализировать, 26, 26, 28, 32, так, 32 и 28, 4 контракта. О, значит, смотри, сейчас возьму uh, так, чтобы было понятно, где я рассматриваю. 26 и 28, и 32. Вот этот участок, 32 и 28, видишь, раз, да, и вот, два контракта. И обрати внимание, как изменился открытый интерес. Он изменился на 4 единицы, на 4 единицы. То есть вот это все, что ты сейчас видишь, у нас по рынку прошло два контракта, но открытый интерес изменился на 4 контракта. Что это значит это значит что ты теперь понимаешь что когда речь идет про открытый интерес это значит что изменение его равно двум да то есть по рынку проходит один контракт открытый интерес всегда меняется на два контракта ясно да это очень важно сейчас мы с тобой рассмотрим что я имею в виду то есть когда мы видим что прошло два контракта по видам и прошло изменение в конечном итоге с начала исполнения этих двух контрактов и его завершения прошло 4 контракта в минус. Вот как раз-таки это тот самый участок, когда произошло закрытие и по бедам в sell stop, и по бедам buy limit. Понятно? То есть лимитные ордера в лонг и рыночные ордера в шорт. Здесь у нас четко было отработано два участника рынка и в шорт, и в лонг. И тот, и тот закрыл свои позиции. А теперь внимание, что мы здесь еще видим. Сейчас мы с тобой посмотрим. Контракт где не было изменение открытого интереса. Вот сейчас смотрим. Здесь три контракта. Кстати, вот три контракта и 34 и 40. Видишь, да? 34 и 40. Три контракта. 6 единиц. 6 единиц. То есть три контракта прошло. 6 контрактов по открытому интересу произошло снижение открытого интереса. Мы четко понимаем, что тоже два участника сработали свои позиции. Отработали, да? Один получил убыток, а другой получил прибыль. Великолепно. А теперь смотрим дальше. Где у нас не было, не было, не было, не было. Вот у нас не было. Вот смотри, два контракта. Так? И обрати внимание на цифру. 435, 90, 942 и здесь 942. То есть... Здесь изменение открытого интереса не произошло. То есть прошло два контракта по бедам, а изменение открытого интереса не произошло. Значит, мы с тобой прекрасно понимаем, что кто-то у нас остался. То есть кто-то с рынка вышел, а кто-то у нас остался. Правда, интересно? Вопрос теперь, как понять, кто у нас остался и кто вышел? То есть имеется в виду, что... Кто-то закрыл свою позицию, да, а кто-то ее, ну, в данном случае, открыл. Верно? Здесь мы можем иметь в виду, что и эти два контракта по sell stop это могут быть убыточные ордера, и человек мог получить убыток. А тот, кто поставил лимитную ордер, заявку в лонг, он, естественно, открыл лонговую позицию. Может быть такое? Конечно. Ну и, соответственно, здесь может быть и наоборот. Кто-то закрыл свою шартовую позицию по тейк-профиту в качестве лимитной заявки в лонд, и кто-то поставил на пробой два контракта в шорт. Вопрос в другом. Эта информация тебе принесет пользу, когда ты видишь, что нет изменения открытого интереса? На самом деле да. Объясню почему. Потому что именно такие участки, там, где ты видишь, что нет изменения открытого интереса, просто запомни это, это называется э, области, или как назовем, области повышенного внимания. Это значит, там существует открытый интерес, реальный открытый интерес. Что это значит? Это значит, там есть реальные участники рынка, которые стоят в позицию либо в шорт, либо в лонг. И неважно, куда. Это говорит о чем? Это говорит о том, что если вдруг ты торгуешь по данному инструменту внутри дня, значит, ты можешь рассчитывать на что? Правильно. Если цена будет туда возвращаться. Ты можешь рассматривать данную область, если там очень большая область, где не было изменений открытого интереса и сделок проходило очень-очень много, значит, ты данную область, данные ценовые уровни можешь рассматривать как уровни, чтобы зайти в позицию, либо в лонг, либо в шорт. Согласитесь, правда интересно? Думаю, что да. Поехали дальше. Антон. Теперь ты прекрасно понимаешь, быстро рассматривая ленту, ты теперь прекрасно понимаешь и уже знаешь, как определить, где, что и как происходило. Как, у, как определить, кто ушел с рынка, да, а кто где, что у нас осталось. Но это у нас было падение открытого интереса. Давай посмотрим теперь рост открытого интереса. Соответственно, рост открытого интереса, это значит, у нас появляются участники рынка, которые идут и в шорты, и в лонг, верно? Ну, давай посмотрим, где у нас тут, был ли вообще на этом участке рост открытого интереса в обе стороны. На самом-то деле это очень важно. Найти такие участки не так просто, но они, конечно же, есть. Вот, пожалуйста, смотри, сделки бит. Вот они. Сделки бит, тоже агрегированная сделка, тоже в шорт. По цене где-то 126 180 кстати-таки, да, тоже на этом же уровне. То есть вообще пока цена тут стояла, судя по всему, очень долго, по ходу. По бедам прошли сделки. Здесь 435, соответственно, все хорошо, да, 846, да, и 870. То есть у нас произошло рост открытого интереса. Обратите внимание, рост открытого интереса. Что это значит? Это значит, что у нас здесь в шорт встали по рынку, соответственно, по рынку в шорт, и в лонг по лимитным заявкам. То есть у нас на этом ценовом уровне у нас есть открытый интерес более чем. да, И в шорт, и в лонг. Да ладно. То есть уже интересно, значит, данный ценовой уровень является архиважным. Не просто важным, как себе, знаешь, вот просто такая там какая-то вот цена, где-то там стали участники рынка в обе стороны. Нет, это говорит о том, что у нас есть повышенная внимание к этому ценовому уровню, это значит, что, конечно, цена сюда вернулась, Обрати внимание, здесь она постояла, а потом вернулась вниз обратно, да, то есть в данном случае ценовой уровень, как ты понимаешь, защитили, то есть те участники рынка, которые здесь стояли, возможно, в шорт или частично брали в лонг по лимитным заявкам, в лонг, где-то там еще внизу доусреднялись, закрыли свои take профиты и все, да. Такое возможно? Вполне. Но рассмотрим рост открытого интереса. Обратите внимание. Ну, давай посмотрим. Вот два контракта. И здесь 435. Вот у нас начало 46 и 50. Да? Два контракта. А, да, сейчас одну минуту. Вот эту уберу. Здесь без изменений. Вот два контракта. Тоже изменение 4 единицы. Два контракта. То есть мы видим очень хорошо что два участника пошло в лонг, а два участника пошло в шорт. Замечательно. Рост открытого интереса. Где у нас еще интересное пошло? Поехали дальше. То же самое. Здесь, здесь, здесь. Вот начиная от 52 и заканчивая 60, от 70 практически. да. Вот везде здесь произошел рост открытого интереса. Здесь на единицу, да. Здесь на 2 единицы, здесь на 4, здесь на 4, здесь на 2, опять на 2 и так далее. То есть, в принципе, все практически соответствует вот этим вот контрактам, которые здесь проходят, за исключением вот этой четверки. Вот эта четверка самая хитрая. Обрати внимание, четверка здесь самая хитрая. Видишь? Без изменения открытого интереса. То есть четыре контракта по бедам прошли, кто-то вышел, а кто-то остался. Тоже важно. Да, это тоже важно. Таким образом, ты научился прямо сейчас, без всяких этих, да, прямо сейчас уже научился, подчеркиваю. Ты уже научился прямо сейчас определять, какие ценовые уровни для тебя важны. Для чего? Для того, чтобы определять важность этих ценовых уровней, для того, чтобы понимать, где тебе стоит, например, попробовать, строить свою тактическую схему торговли в случае возврата цены к этим ценовым уровням. Такое возможно более чем. И поэтому я просто взял наугад, как ты сам понимаешь. Просто наугад взял вот эти два бара. Так получилось, что взял вот этот ценовый уровень. Просто наугад ты это видел. И мы здесь имеем рост открытого интереса. Да? который очень четко сыграл как уровень, ценовой уровень. Какой это ценовой уровень? Что это за ценовой уровень? Поддержка, сопротивление. Это не имеет никакого значения, потому что на самом-то деле такого нет. Нет ни поддержки, ни сопротивления. Это просто важный ценовой уровень, где существует потенциал открытого интереса. Открытый интерес очень важен. И когда ты знаешь, как апеллировать данными открытого интереса, ты, можно сказать, вооружен. Достаточно серьезно вооружен. Но не забывай, что кроме тебя, как пользоваться открытым интересом, еще знают и другие участники рынка. Это просто так на минуточку, потому что на самом-то деле это в свободном доступе. И доступ к открытому интересу есть у большинства участников рынка, которые прекрасно понимают, о чем там идет речь. Более того, тут, конечно, нужно знать еще элементарные схемы и правила, как работает биржа МВБ. Почему? Потому что она в последнее время стала очень сильно скрывать определенные сделки определенной группы участников рынка и не дает возможности, так сказать, полноценно предопределить всех участников рынка, которые есть в рынке. Тоже такой, кстати, немаловажный момент. Очень даже немаловажный. Хорошо. Как пользоваться лентой, я думаю, ты уже понял. Мы с тобой просто быстренько остановились на ленте, дабы я мог тебе объяснить, что такое открытый интерес, как он изменяется и как он влияет на сделки. Точнее, как сделки предопределяют смысл открытого интереса и что там, значит, происходило. Ну и, соответственно, как выставлять уровни ценовые за счет открытого интереса. Какие важны, а какие нет. То есть там, где падение открытого интереса, для тебя, в принципе, это будет играть другую информацию. Очень важно ценовые уровни, где есть открытый интерес. Это очень важно. Почему? Потому что такие ценовые уровни являются реальными уровнями, да, которые либо будут защищать, либо, когда цена сюда подходит, вот подошла сюда цена, и ты должен будешь смотреть уже на этом участке, что здесь было. Что происходило здесь, на этом участке, да? Может быть, там набирали позицию, а может быть, здесь закрывали позицию. И мы сейчас с тобой быстренько это посмотрим. Мы сейчас все это посмотрим. Мы все с тобой сейчас успеем быстренько сделать. Сейчас, опа. Я сейчас выделяю просто вот этот бар. Вот так вот его выделю, да? найду цену 126-180, постараюсь очень быстро найти. 126, 180, сейчас, где же у меня такая цена красивая, если, конечно, я найду. Нет, ты знаешь, что-то не могу найти, подожди, одну минуту. 125, 340, а здесь такой цены нет у меня. Так, а ну-ка, сейчас я попробую уменьшить и немножко сократить бар. Не, ну так не сокращается. Я сейчас делаю, поставлю э, 15 минут. Поставлю 15 минут. И потом мы вернемся к индикаторам. Я просто хочу посмотреть этот участок. Почему? Потому что э, этот участок очень важен. Опа. Так, смотрим. Вот этот участок, вот 15 минут. Сейчас. Вот давай так посмотрим. О, так, наверное, будет легче, да? Да. Еще раз, 126, 180, сейчас найду, 126, 180, 125, 126, 180, где ты, где ты, где ты, вот 100, 110, 120, 190. Ох, это тяжело, слушай, я тебе, конечно, найти, конечно, эту цену не так-то просто, 126, 126… Блин, я думаю, что, знаешь, это будет, наверное, для тебя домашним заданием, если ты посмотришь этот участок непосредственно, что здесь происходило, потому что времени мало, и э, прямо так найти 100, 190, 120, да, наверное, ты посмотришь сам, что-то к чему, пусть тебе будет домашним заданием, поэтому я не буду сейчас тратить время на это. Ну, ты понял смысл, да, я беру ленту.